Здравствуйте, ребята! Приветствуем вас в онлайн-школе рисования Вашки. Ветер веет, я не вею. Он не веет, вею я. Но лишь только я завею, ветер веет на меня. Ребята, угадайте, что это? Конечно, это веер. Мы сегодня с вами поп попытаемся нарисовать веер. Оставайтесь с нами и подписывайтесь на наш канал. А я возьму простой карандаш и начну. Итак, снизу мы начинаем. Рисуем в одну сторону полоску. И тоже снизу начинаем в другую сторону. Между этими полосками нарисуем вот такой вот полукруг или полукруг изогнутую линию и здесь точно так же. здесь между двумя маленькими кончиками я тоже нарисую вот такую линию теперь смотрите уже у нас есть образ веера теперь давайте добавим объема нашим этим линиям то есть вот, вот так вот будут объемные две, два держателя. И теперь снизу начинаем. Раз, два, три. С серединки. Раз, два, три. Можете здесь тоже добавить объема. Можете нарисовать не три, можно больше немножко. Это разные вееры по-разному. Так, и здесь на, самом, на самой тканевой основе мы рисуем тоже складочки. Одна складочка, вторая, третья. Мы посерединке, да, вначале. Потом посередине этих складочек мы рисуем еще одни линии. Так. Таким образом у нас получается равные линии и можно добавить еще посередине дополнительные линии вот так там где вверх у нас загибается так так мы посерединке между двух линий проводим еще одну линию вот так теперь мы должны сделать вот такую изогнутую часть и здесь сверху то же самое к одной линии вверх второй вниз вверх вниз вверх вниз и так до конца такие треугольнички нарисовали вот теперь мы можем приступить к раскрашиванию я нарисую синим цветом вот эти основные две направляющие линии, основу Вера Они у меня будут синими. Так. Вот здесь я тоже нарисую синим карандашом. Так, так и так. Готово. Смотрите, ребята, вот здесь бывает ничего нет, а бывает, что тоже здесь есть ткань. Можете нарисовать, я не буду. Я нарисую, уже буду раскрашивать саму ткань Вера. Возьму оранжевый цвет и оранжевым цветом через одну я буду закрашивать полосочки наши. вот вы можете наверенно рисовать свой какой-нибудь узор интересный это тоже будет весело и красиво через одну я продолжаю до конца раскрашивать! Так, и последнюю. Готово. Теперь я возьму другого цвета. Возьму красный цвет. И красненьким цветом раскрашу все оставшиеся линии. У меня будет дверь оранжевый с красным. Веер нам очень помогает, когда на улице лето, жарко. А мы вышли, ходим по улице и можно обмахивать себя веером. Так. И последнюю линию. Вот и готов наш веер. Смотрите, у нас получился простой красивый веер. Можно здесь добавить какие-нибудь узоры, рисунки. Но это уже на вашу фантазию я оставлю. Поэтому присылайте свои рисунки в наши социальные сети. И мы обязательно их выложим чтобы все посмотрели, как вы красиво умеете рисовать. Новые наши видео выходят на канале по понедельникам, средам и пятницам. И если вам понравилось это видео, то оставайтесь вместе с нами, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Все, ребята, до скорой встречи. Пока!